Включение в жизнь максимально успешно всех планов и проектов. проектов. На прошлом вебинаре мы уже начали говорить о проектной деятельности и познакомились с методикой дизайн-мышления как творческим подходом в решении задач. Сегодня же мы более подробно разберем, как через проектную деятельность прийти от идеи к результату. И тренинг у нас сегодня так и называется «От идей до результата» правила разработки и реализации успешных проектов. В качестве эксперта, тренера, я имею честь представить вам Ирину Ефремову-Гарт, руководителя направления «Корпоративное гражданство» компании IBM в России СНГ, члена Совета форума доноров, эксперта по оценке, как мне кажется, одного из лучшего эксперта по эффективности проекта. Ирина также является членом управления Ассоциации специалистов по оценке программ и политик. И дальше я передаю слово Ирине. И еще, простите, пожалуйста, у меня, девочки, большая просьба, чтобы наши окошечки были максимально живыми. Да? Спасибо. Ирина, вам слово. Спасибо, Лен, большое. Коллеги, очень приятно вас всех видеть и каждый раз. Когда приходится проводить тренинги после рабочего дня, у меня это вызывает такое восхищение, вы такие молодцы, что действительно находите время. И самое главное, у вас есть мотивация узнавать больше и применять эти знания на практике. Скажу буквально несколько слов про себя, чтобы вам было, может быть, чуть понятней и те примеры, о которых я буду говорить, и чуть понятнее была та логика, в которой я буду рассказывать сегодня о проектной деятельности. Я работаю в сфере, скажем так, донорских организаций, хотела сказать некоммерческих организаций, но поймала себя на слове, в донорском сообществе больше 25 лет, и в основном вся моя деятельность она заключалась как раз в работе на стороне доноров. Сначала это были программы технической помощи и поддержки от других стран, потом это были крупные частные российские фонды. Сейчас это все, что называется корпоративная филантропия, корпоративной благотворительность или как мы называем корпоративная, корпоративные социальные инвестиции. Работаю я сейчас в очень крупной глобальной компании, которая фактически формирует наше с вами будущее. Наш завтрашний день – это компания IBM – которая занимается, с одной стороны, такими <смех> очень хайповыми вещами, да, искусственным интеллектом, блокчейном и так далее. и так далее, Но компания, которая, на мой взгляд, открывает нам двери в будущее и облегчает нам невероятно жизнь, потому что эти технологии, мы дальше чуть-чуть про них поговорим, эти технологии помогают очень серьезно оптимизировать процессы, в том числе и процессы и отчетности, управления проектами и так далее. И, так далее. и соответственно, те примеры, которыми я с вами буду делиться, рассказывая про теорию и практику проектной деятельности. Они как раз взяты и из деятельности зарубежных фондов, и из деятельности крупных российских частных фондов, программ Корпуса социальной ответственности и так далее, так далее. У меня к вам будет большая просьба, так как у нас времени сегодня с вами совсем немного, и мы попытаемся за полтора часа освоить то, что люди на самом деле осваивают месяцами. У меня к вам будет большая просьба. Если у вас по ходу моего рассказа будут возникать вопросы, пожалуйста, не стесняйтесь. Вы можете поднимать руку, можете писать в чате. Хотя, наверное, в чате, если вы будете писать, так далее, у меня будет к вам просьба. Да, так как сидеть. в чат я не буду успевать смотреть, прям прерывать Хорошо. меня и просить тут же все это разъяснить. Хорошо. Хорошо, договорились. Мы сегодня с вами поговорим, пытаясь охватить необъятную вот эту тему, Лишь о нескольких моментах. Мы с вами поговорим о, об основных характеристиках, которые в своей совокупности формируют проект. Мы с вами поговорим о стадиях разработки проекта. Мы поговорим о том, почему и как важно сформировать правильный коллектив для того, чтобы проект был реализован. И не просто реализован, а был успешно реализован. Мы с вами поговорим о мониторинге или о контроле за проектной деятельностью. Затронем не раз вещи, касающиеся аналитики или извлечения уроков, чтобы не наступать многократно на одни и те же грабли. И в завершении поговорим о том, как на сегодняшний день имеет смысл нам продвигать наши проекты, их результаты, и в принципе привлекать сторонников, рассказывая о том, как мы нашу проектную деятельность реализуем. С чего хотелось бы начать? Так, попробую сейчас я переключать. Хотя Хотелось бы мне начать с вопроса к вам. В принципе, зачем, зачем нам всем с вами уметь проектировать? Uh, у меня на самом деле вот, не доли нет сомнений, что независимо от того, uh, это ваш официально будет первый проект, да, вот 10 идей, с которой вы пришли на эту программу, или это будет 101 проект, у каждой из вас в жизни есть опыт проектной деятельности. Uh, потому что независимо от того, планируем мы, я не знаю, летний отдых наших детей. Uh, покупку квартиры, я не знаю, то, что мы собираемся делать на нашем садовом участке, или массу других вещей, осознанно или неосознанно многие из нас используют элементы проектного мышления. Очень часто я себя, например, ловлю на том, что есть своего рода такая, знаете, профессиональная деформация, когда к решению той или иной проблемы я подхожу вот ровно шаг за шагом в той логике, в какой я, собственно, по основному месту работы пишу и реализую проект. Да? Ну, вот в качестве примера приведу вам. Например, у нас есть желание завести собаку. Да, я хочу собаку, я очень люблю собаку. Если подходить к этому проекту, что мы, собственно, собираемся делать? Мы для начала, если мы живем, если я живу не одна, если у меня есть, я не знаю, мама, папа, муж, жена, дети, бабушка, дедушка, Имеет, наверное, смысл сначала понять, кого мы хотим и хотим ли мы в принципе эту собаку, какого размера собаку, да? кто из нас готов с этой собакой гулять, особенности породы, я не знаю, сколько будет стоить та или иная собака, потому что завести что-то очень большое и элитное стоит гораздо дороже. Ну, как правило, чем завести породу попроще. Да? Если рядом ветеринарная клиника, как ее кормить и так далее, и так далее. То есть весь этот процесс фактически он схож с тем, как мы начинаем разрабатывать проект. И после того, как этот прекрасный питомец у нас появляется дома, здесь тоже встает целый ряд шагов. Его надо обучить делать определенного рода вещи. Нам надо выделить ресурсы, кто, собственно, будет с ним ходить гулять, кто будет ходить на прививки, кто будет отвечать за покупку еды и так далее. И так далее. То есть вот эта логика, она постоянно присутствует. И можно сказать, что, ну я не знаю, даже, например, вот я себя поймала на том, что я работаю, живу за городом, а работаю в Москва-Сити. И, казалось бы, это привычная вещь, ехать достаточно долго, но настолько это было отработано, что я уже себя перестала в какой-то момент отлавливать, что на Киевской мне надо смотреть, в какой поезд я сажусь. И тут случилась ситуация с коронавирусом, которая абсолютно отбила привычку делать вот это вот уже наработанное, шаг за шагом продуманное действие. И я себя поймала на том, что стала садиться... Uh, ну, фактически не в тот поезд, уезжать не туда и не тогда, и так далее, и так далее. Я это говорю к чему? Я это говорю к тому, что мы с вами, мне кажется, и вот прошлый год очень серьезно это продемонстрировал, мы с вами все больше и больше живем в ситуации, которую можно было бы назвать ситуацией неопределенности. И именно в такого рода ситуации uh, умение мыслить проектно, оно становится невероятно важным и полезным. Потому что это А помогает нам учиться анализировать проблемную ситуацию, помогает нам понять не просто, что что-то плохое случилось или есть какой-то вызов, и наша жизнь осложнится, помогает нам увидеть причины этой проблемы, помогает понять, как та или иная проблема отражается на мне, на моих детях, на моих соседях, на моих коллегах, какие последствия это может иметь. Первое. Второе. Понимая проблему гораздо глубже, чем просто фиксируя, что вот что-то случилось непредвиденное, неожиданное и не самое приятное, это помогает нам ставить адекватные цели и их достигать. Это помогает нам разбивать дорогу по направлению к достижению цели на определенные шаги, что на самом деле позволяет преодолевать расстояния, которые на первый взгляд кажутся просто непреодолимыми. Это учит нас принимать определенные решения и взвешивать эти решения. Да, я вернусь, например, к той же собаке. Это тоже мой фактический опыт из прошлого года. Мне невероятно нравятся большие собаки. Но отсмотрев определенное количество тех, кто находится на передержке, поддержав их и дав своим старшим детям поддержать их на прогулке я поняла, что мы просто фактически этого не потянем, что имеет смысл снизить планку и смотреть на кого-то более мелкого, да, потому что ресурсов в виде человеческих ресурсов нет. Но и, наверное, самое главное, то, что мы можем вынести потом во все другие сферы деятельности, это учит нас эффективно и правильно работать в команде. С чего, мне кажется, каждый раз имеет смысл начинать? И начинать очень вдумчиво потратив на это достаточно много времени потому что в ситуации когда мы стараемся перепрыгнуть этот этап у нас в итоге может получиться прекрасно написанная заявка на грант но эффект от проекта будет минимальный я говорю сейчас про проблему про анализ проблему про анализ проблемы. Почему, почему это важно делать? И фактически, вот тоже я, когда готовилась к тренингу, просматривала свои записи и увидела такое определение, что проблема, решенная по расписанию, это и есть проект. Зачем проблему анализировать? Здесь есть несколько вариантов. Понятно, что анализ проблемы нам помогает понять корни, откуда, в принципе, у нас все это идет. Если мы понимаем предысторию того, как случилась та или иная ситуация, что влияло на ее появление. Это дает нам возможность абсолютно корректно и правильно выбирать направление дальнейшего движения. Ну и, наверное, самое главное, тогда, когда мы проблему анализируем, мы волей или неволей начинаем разговаривать или собирать информацию от тех кто вовлечен или на кого эта проблема оказывает влияние, соответственно, мы понимаем их точку зрения, и вот это невероятно важно, это ни в коем случае нельзя пропустить. Мы начинаем понимать их озабоченность, их потребности, их точку зрения, их ценности, и все это вместе в итоге нам очень сильно сыграет на руку тогда, когда мы будем говорить про информационную стратегию проекта, потому что мы понимаем язык, и озабоченность этих людей. Мы понимаем, что их очень сильно тревожит, мы умеем говорить на их языке. Вот это упражнение по анализу проблемы, я думаю, тоже, наверное, вы с этим сталкивались, просто в разных технологиях и в разных техниках. Это называется по-другому, и если вы уже взяли курс по дизайн-мышлению, это невероятно здорово. Я очень настоятельно вам буду рекомендовать пользоваться этой технологией, вы уже знаете, что очень важно работать с теми благополучателями, ради которых, собственно, проекты затевается, понимая, что они думают, как они действуют, как они поступают и так далее, и так далее. Тем не менее, работа с ними важна, но она важна и для вас, для того, чтобы вы потом самостоятельно, либо в проектной команде, могли сконструировать то, что называется дерево проблем. Я, если позволите, поделюсь с вами конкретным примером текущий проект, который у нас реализуется на глобальном уровне, но с такой со страновой спецификой. Проблема, которую увидели и идентифицировали коллеги, что в какой-то момент в одном из районов крупного города увидели, что количество ребят, которые заканчивают старшую школу, оно невероятным образом снизилось. И это повлияло на очень, э, не, как бы, очень по плохому повлияло на общую ситуацию. Да? Создалась такая неблагоприятная социально-экономическая среда для молодежи. Вот здесь написано в Бруклине. Стали анализировать, но ну, почему они не заканчивают школу? Почему там, я не знаю, начинается криминал, наркотики? Почему э, нет желания э, закончив школу, получив диплом, пойти и дальше учиться? Да? Что выясняется? Выясняется, например, что для этих ребят и для этого поколения та система ценностей, которая работала на нас, когда было очень важно, и ты просто просматривался ну, лузером, если ты закончил школу, не поступал в колледж или вуз, для них эта система ценностей больше не работает. А следующее: то, что образование в колледже или в университете стало невероятно недоступным по стоимости. И ребята понимают, как бы хорошо они не учились, мама и папа в конечном итоге не смогут позволить себе оплатить их обучение. Следующее. Ребята видят, что очень часто, выпустившись из университета, они сталкиваются с очень большой проблемой. Проблема ⁇ они не могут найти работу. Не могут, не могут. Они не могут найти работу, потому что те знания и навыки, с которыми они из колледжа выходят, они не востребованы работодателям. И так далее, и так далее. И здесь каждую из этих подпроблем можно раскручивать дальше и дальше. И нам это было важно раскрутить до самого конца, для того, чтобы понять, а где же те реперные точки, в ответ на которые мы можем сделать дизайн своего проекта, где мы можем помочь. Ну, например, как... Компания, да, как компания IBM, мы не можем начать выдавать какие-то дополнительные средства или стипендии, или повышать зарплату родителям, если у них нет денег на обучение. Как бы, к сожалению, это не наша зона ответственности. Но при этом, например, если мы понимаем, что в программе колледжа и в программе старшей школы нет курсов и нет педагогов, способных дать необходимые знания, Здесь мы можем повлиять на эту ситуацию. То есть это та зона ответственности, которую мы готовы под, под, под которой мы готовы подписаться. Если мы говорим, что мало информации о правильных ролевых моделях, тогда мы думаем о том, как нам в свои программы вписать возможность не просто выдачи стипендий этим ребятам, или модернизации школ, или переподготовки преподавателей, а мы думаем о программах наставничества, тогда, когда ребенок, работая плечом к плечу, со взрослым, со значимым для себя, успешным взрослым, видит, как этот успех приобретается, что для этого успеха важно. И, соответственно, вот этот элемент в нашей проекте он тоже включается. То есть вот такое разворачивание проблематики, оно нас наталкивает на те мысли, которые невероятно становятся ценными, когда мы начинаем планировать. Если говорить про жизненный цикл проекта, здесь, мне кажется, на графике очень корректно отражено, что стадии инициирования и стадии планирования, они по своей продолжительности, и к этому надо быть готовыми, независимо от того, о насколько крупном проекте мы говорим. Вот эти две стадии, они по тому, сколько времени они занимают, могут быть такими же продолжительными, как и стадия реализации и завершения, если не больше. Ну, то есть это такая, такой преп work хорошо сделанный, и это гарантия того, что ваш проект обязательно будет успешным. Инициирование и планирование. Да? Что здесь тоже имеется в виду? До того, как мы пойдем дальше, мне все-таки хочется соблюсти некоторые формальности и дать определение, того, что мы с вами будем называть проектной деятельностью, что мы под этим будем подразумевать. Это фактически ограниченная по времени деятельность. Это не то, что мы с вами делаем каждый день из года в год. Это что-то, что имеет начало и окончание во времени. Это деятельность, которая направлена на создание уникального продукта. И мне кажется, вот эта характеристика уникальности, она становится особенно важной сегодня, потому что количество, ну, скажем, образовательных курсов, и мы тоже с этим столкнулись, их огромное количество. Количество услуг в сфере образования невероятно большое. И ты должен придумать что-то такое, что тебя фактически будет выделять из общего числа всех тех, кто на коммерческой или некоммерческой основе такого рода продукт предлагает. Что нам может помочь создать вот эту самую уникальность? Дизайн-тэнкинг thinking, отличное понимание потребностей вашего клиента и умение подтянуть ресурсы, ресурсы, которые необходимы для создания этого уникального продукта. И как раз ресурсы, их заранее определенное качество, количество – еще одна характеристика проектной деятельности. Проект имеет… Отправную точку. Проект в обязательном порядке имеет цель, которая в ситуации ее достижения превращается в результат этого проекта. И фактически вот те основные характеристики, о которых я сказала, направленность на достижение цели, ограниченность по времени, координация тогда, когда мы... Любую нашу деятельность, которая встроена в проект, так или иначе логически увязываем с решением той или иной задачи. Конкретные измеряемые результаты и уникальность. С чего хочу начать? С первой самой важной характеристики. Это с целей. И тоже цитата «Человеку неведомы цели, которые находятся за рамками его потребности». То есть, что бы мы ни планировали, неважно, речь идет про проект, когда мы хотим научить женщин сочетать работу и дом, да, или работу и ее личное время. Когда мы говорим про обучение людей старшего возраста тому, как работать с современными гаджетами. Когда мы говорим про сохранение традиций. Когда мы говорим про любые другие вещи, нам очень важно иметь... А. Наше понимание и видение этой потребности, и Б. Иметь понимание, видение и актуальность этой потребности у тех, ради кого, собственно, мы и будем работать. Логика проекта, как она выстраивается. Многие говорят, что смотрите, у вас есть миссия организации. Я здесь скажу чуть проще, давайте отталкиваться от миссии. организации или от миссии проекта – это то, ради чего фактически ваша организация или, например, большая программа, в рамках которой реализуются ваши проекты, то, ради чего это все создавалось. Очень часто, я даже скажу, как правило, все, что касается миссии, мы, безусловно, можем внести свой вклад в ее достижения, но большая часть того, что перед нами на горизонте видится, она, к сожалению, а может быть и к счастью, находится за пределами нашего контроля. То есть вклад мы внести можем, но решить глобальную какую-то проблему в рамках одного проекта, это очень тяжело. И на самом деле вот эта ситуация, когда мы говорим про сферу культуры, про сферу сохранения традиций, про сферу образования, сферу здравоохранения, вам, пожалуйста, в качестве примера прошлого года, это настолько глобальные актуальные проблемы, где только объединившись вот в этом синергетическом эффекте, можно на самом деле что-то менять. Но, тем не менее, еще раз, миссия задает такое прекрасное видение да, того, что должно поменяться благодаря нашему вкладу. А, наш вклад может быть достигнут в результате реализации нашего проекта. И у каждого проекта есть своя цель. Фактически, если перекладывать это на язык результатов, это то, что должно измениться благодаря нашей проектной деятельности, благодаря тому, что мы поменяем в поведении людей, в их мироощущении, в том, как они думают. Да? То, что должно случиться к окончанию проекта или в скорости после его окончания. Очень важно, чтобы эти цели были Две вещи только скажу, хотя их называют гораздо больше обычно, чтобы эти цели были достижимыми и чтобы эти цели были измеряемыми. Мы дальше с вами поговорим про нашу практику, практику некоммерческих организаций, как мы обычно прописываем, да? и постараемся больше не прописывать вот таким глобальным языком. И понятно, что э, каждая цель может быть достигнута, если в ее направлении мы делаем определенное количество логически между собой связанных каких-то шагов. По-другому это называется задачи, задачи, которые нам надо решить. Да, мой коллега Алексей Кузьмин, один из ведущих экспертов в области оценки в нашей стране, очень часто э, в качестве примера, демонстрируя иерархию целей, приводит вот этот прекрасный пример э, с лошадью. Да. Например, например, миссия у нас э, повысить работоспособность лошади. И мы видим, что в какой-то момент, э, не имея возможности э, своевременно э, восполнять потерянную жидкость, то есть у лошади нет возможности попить, она начинает хуже работать. И мы думаем, что хорошо, давайте тогда цель нашего проекта будет напоить лошадь. Каким образом это можно сделать? Это можно сделать разными способами. Можно привести лошадь к реке, можно набрать воды из реки и принести к лошади. Тут очень много факторов на это будут влиять. Очевидно, что даже в этой ситуации, когда у нас есть ведро с водой или река, вне зоны нашего контроля заставить лошадь пить, если вдруг что-то не так. Но в зоне нашего контроля, например, проверить качество воды – которую мы лошади предлагаем. И, соответственно, вот в логике этого проекта повышение работоспособности или способствование тому, чтобы эта работоспособность повысилась, будет миссией. Напоить лошадь водой будет цель, а обеспечить ей доступ к качественной воде – это будут те задачи, которые мы с вами должны будем решить. Если перекладывать это все на серьезный язык, как это обычно в организациях структурируется и оформляется. Есть два варианта. Первый вариант, он очень широко был распространен среди донорских организаций, когда они, сколько уже получается, 30 лет назад стали заходить после перестройки в России, потом он прекрасно был перенят частными российскими фондами, сейчас часть корпоративных доноров пользуется. Это называется логическая модель проекта, тогда когда... Мы, понимаем миссию организации, формулируем цель проекта и разбиваем ее здесь логично, что если у нас есть цель, то есть те изменения, к которым мы хотим прийти благодаря нашей деятельности, мы пишем те шаги, которые необходимо решить. Например, если мы говорим про образовательную программу, например, создать доступный образовательный ресурс, на котором размещены востребованные курсы по той или иной специальности или в той или иной области. Казалось бы, вот вам, пожалуйста. Но, как показывает практика, этого абсолютно недостаточно. Может быть, ресурс, нам надо решить задачу, которая позволяла бы, или в рамках которой мы могли бы замотивировать тех, для кого ресурс создан, пойти и начать обучаться на этом ресурсе. Дальше, если мы хотим, чтобы эта ситуация была устойчивой, то есть, если мы хотим инвестировать в создание этого знаниевого ресурса не для узкой группы, там не для пяти, не для ста студентов, нам имеет смысл подумать о партнерах. Соответственно, здесь ставится еще одна задача обеспечить устойчивость этого проекта через привлечение партнеров, которые могут вкладываться и своими знаниями, и свои, своими каналами продвижения, и, и деньгами и так далее и так далее. И под каждую уже задачу мы прописываем тот набор активностей или ту деятельность, которую, собственно, и надо совершить для того, чтобы задача была решена. А дальше начинается очень интересная штука. Под каждую из активностей у нас, если мы правильно работаем, должен создаваться какой-то продукт или услуга. Мы дальше тоже про это будем очень подробно говорить. Создание каждого продукта или услуги в конечном итоге должно привести к изменениям краткосрочным, среднесрочным и так далее, и так далее. И все эти изменения вместе взятые уже ведут к социальному эффекту. На мой взгляд, прелесть вот э, этой формы состоит в том, что фактически на одной странице, э, максимум на двух, но обычно на одной. У нас есть возможность изложить весь проект и посмотреть самое главное – где у нас могут возникнуть логические несостыковки. Очень часто бывает, когда читаешь заявку на финансирование в тот или иной фонд или в ту или иную программу, получается так, что задачи у тебя сформулированы абсолютно правильно, корректно, они ложатся очень красиво под цель проекта, а потом ты начинаешь читать следующий раздел про деятельность, а деятельность, фактически решает какие-то другие задачи. А дальше еще интереснее. Потом ты приходишь к результатам, а результаты не бьются ни с первым, ни со вторым. Это очень часто происходит, потому что тогда, когда мы пишем текст заявки, у нас получается достаточно объемный документ, и каждая часть она живет ну, сама по себе. Да? А здесь на одной странице в формате bullet points у вас есть возможность создать такое очень... Конгруентное нечто, которое показывает, как, что, с чем правильно состыкуется. Это был один подход. И есть второй подход, он такой более наукоемкий, называется он теория изменений, но фактически э, речь, если говорить очень грубо, идет ровно про то же самое, что у нас есть определенная цель. И в конечном итоге цель у нас превращается в воздействие, если проект реализован в соответствии с графиком, если были все ресурсы, если все делалось так, как планировалось. У нас есть задачи, которые мы решаем. Задачи – это те результаты, которые удалось получить. И у нас есть деятельность которая выражается в продуктах, услугах и результатах. В теории изменений обычно еще прописывают факторы риски, самые разные допущения и так далее. И так далее да? а если кому-то интересно, появилось, я дам в конце список ресурсов, где можно подробно про это почитать. И у нас как это не… Интересно звучит, появился невероятно хороший документ, очень практико ориентированный на сайте счетной палаты. Тоже, если нужно, поделюсь линком. Они очень грамотно и с очень хорошими примерами описали, как можно этим пользоваться, реализуя социальные проекты. Мы поговорили с вами о целях, да? об, об анализе проблемы и о постановке целей. И о том, что это должно между собой напрямую согласовываться. Теперь мне очень хочется поговорить о ресурсах. И если мы говорим о ресурсах, то, наверное, первое, что приходит в голову, два основных ресурса – это деньги и это люди. И деньги обычно у нас приходят из, из каких источников? Это либо фонды, либо это частные пожертвования. Так как с частными пожертвованиями я работала не очень много, гораздо больше работала с фондами, то здесь хочу с вами поделиться именно видением донора. Видением донора, как донору понятнее погружаться в то, ради чего он, собственно, должен выделить финансирование. Я думаю, что если у вас был опыт, если не написание, то хотя бы просмотра тех форматов заявок, которые доноры собирают, прежде чем выдать финансирование, то вы знаете, что есть определенный стандартный набор полей, которые вы должны заполнить. Стандартно начинается все с описания социальной проблемы, на решение которой вы просите эти деньги. Очень важно здесь при описании проблемы, опять-таки, мы можем говорить про пятилетний проект на много миллионов рублей или долларов, либо мы говорим про краткосрочный проект. Всегда очень выигрышно смотрится дизайн проекта, если мы можем продемонстрировать, что мы понимаем, какую проблему решаем, и можем дать референс к тому, что мы знаем, что делают наши коллеги. Это могут быть наши коллеги из нашей же организации в другом городе. Это могут быть коллеги из другой организации, которые решают похожую проблему. Здесь очень важно показать, что вы не просто в теме, да, и вы начитались, что там, я не знаю, делают, не знаю, Women's Leadership Forum по продвижению идеи work and life balance. Но вы очень хорошо понимаете, что у них работает и что не работает. Вы очень хорошо понимаете, может быть, какие-то есть исследования, либо вы делали сами исследования. И это не обязательно должны быть рандомизированные исследования в масштабах всей страны. Это может быть обычная фокус-группа, которую провели вы или ваши коллеги, но вы опираетесь на результаты этого исследования. Следующий важный момент. Это понимание и знание своей целевой аудитории. Меня, на самом деле, очень по-хорошему впечатлило, когда я просматривала проектные идеи, которыми со мной поделились до начала нашей сегодняшней встречи, что достаточно конкретно у вас указано, для кого этот проект будет делаться. Для пожилых людей, у которых есть проблемы с тем, как использовать гаджеты, в жизни в 45 только начинается, и это женщины, прекрасно очерченная целевая группа. И так далее, и так далее. То есть чем конкретнее, чем фокуснее ваши усилия, тем проще вам будет подобрать меры воздействия, меры, которые помогут изменить ситуацию в лучшую сторону. Цель проекта, про которую мы проговорили, то, что она должна быть измеряемой, достижимой, реалистичной, планируемые результаты, и мы дальше, я сейчас перечислю, а дальше мы ко всему этому придем. Это обязательно показатели, которыми вы будете пользоваться для того, чтобы с одной стороны отслеживать своевременность достижений этих результатов, а с другой стороны иметь возможность отчитаться потом перед тем же донором или донорами, потому что частные жертвователи тоже абсолютно не возражают, наоборот, двумя руками за, узнать, как деньги, которые они пожертвовали, изменила жизнь одного человека или целого сообщества. В форме заявки нас обычно просят указать систему мониторинга, кто как, на основе какой информации будет отслеживать своевременность достижения этих результатов. Вот здесь пример у нас взят из косовской заявки Комитета общественных связей города Москвы. Они, когда говорят про устойчивость и про социальный эффект, они просят пояснить, как результаты данного проекта, в принципе, может быть реализованного для одной небольшой группы в одном небольшом районе Москвы, как они в принципе в итоге могут повлиять на улучшение жизни москвичей в целом. Может ли этот опыт или эта технология, продукт или услуга быть дальше реплицированными, если у коллег возникнет такая необходимость и такой интерес? Так, идем дальше. И очень часто, по моему опыту, тогда, когда мы начинаем прописывать заявку на финансирование, неважно, в КОС, в фонд президентских грантов, в нашу головную организацию, в частный фонд и так далее, и так далее у нас всегда стоит дилемма – прописать это то, как хочет донор? учитывая его интересы, его приоритеты, его понимание ситуации. Или все-таки оставаться реалистичными и, в общем, не сильно отрываться от реальности. Потому что тоже не секрет, что очень многие доноры сейчас включили вот этот отдельный раздел, социальный эффект, и даже тогда, когда речь идет... о про очень ä, небольшие проекты. да, И просит тебя не просто твое видение описать, как могла бы реплицироваться та или иная технология, но доказать, что это будет востребовано, и что ä, там, после того, как ты получил 500 тысяч рублей, жизнь города Москвы изменится. А в качестве совета, да, что я могу вам сказать здесь? Здесь очень важно соблюдать баланс. Баланс между тем, что хочет донор, Баланс между тем, что можете и хотите вы, как исполнители этого проекта, и баланс между первыми двумя вещами и между потребностями и интересами ваших благополучателей. Здесь не может превалировать интерес донора, и мне кажется, это путь в никуда, тогда, когда мы начинаем писать заявки исключительно и делать проекты исключительно в том формате, в том виде и под те цели, под которые у донора есть финансирование. Очень порочный опыт. При этом со стороны доноров тоже скажу, что доноры очень хорошо умеют слышать аргументированные и обоснованные запросы своих благополучателей. И если мы можем рассказать, что у нас будет не 500 человек, а 50 человек, но... Глубина воздействия на них будет очень серьезной, то донор вполне это может слышать и пойти на это. Очень важно помнить о том, что разработка результатов, разработка видения того, каких результатов мы хотим достичь, в обязательном порядке должен заниматься не один человек. И я тут долго не буду растекаться мыслью по древу. Я думаю. У вас это представление сформировалось и после того, как вы послушали о том, как дизайн мышления, да, как вот эта вся сессия должна строиться. Чем больше обратной связи, чем больше информации от потенциальных бенефициаров, от ваших коллег, от потенциальных партнеров вы получите, тем реалистичнее будет видение этих результатов. Все, что касается мониторинга и оценки, тоже достаточно модные, но уже такие из модных превращающиеся в традиционные темы. Можно пойти двумя путями. Можно прописать это, опять-таки, очень fancy, как говорят по-английски, очень красиво, очень дорого и очень неинструментально. То есть вам это не будет помогать. Мое предложение всегда смотреть и на мониторинг, и на оценку, как на инструменты, которые помогают вам в управлении проекта. То есть, если вы разрабатываете какие-то ключевые показатели эффективности или какие-то индикаторы, какие-то метрики, они должны разрабатываться не для донора, они должны делаться в первую очередь для вас, чтобы вы если у вас, скажем, годичный проект, через три месяца после начала его реализации могли взять эту метрику и посмотреть, вы идете в соответствии с графиком или вы абсолютно из него выбились. Вот тогда имеет смысл тратить ресурсы, в первую очередь, ваше время, вашу энергию, мозги и так далее, и так далее на то, чтобы придумывать, придумывать какие-то модели, системы и так, далее, и так далее. При этом очень часто есть заблуждение, что мы будем делать либо мониторинг, либо оценку. Здесь исходить всегда, когда мы говорим про аналитику, имеет из, смысл из принципа целесообразности. Если у вас не стоит задачи потом, скажем, тиражировать этот опыт куда-то в другие регионы, в другие организации, если вы достигли своевременно всех поставленных целей, если вы решили все задачи, и у вас по результатам, не осталось вообще никаких вопросов, у вас нет смысла проводить оценку. Если вдруг проект начинает буксовать или вдруг проект приносит результаты, которых вы в принципе не ожидали, они могут быть не только негативными, эффект может быть очень позитивным, и вам интересно узнать или вашим коллегам, или донору интересно узнать, как так получилось, вот тогда имеет смысл задумываться и про оценку. Мы поговорили про деньги, про то, как работать с донорами. Следующий очень важный ресурс, и мне кажется, он гораздо важнее тоже бывает, чем деньги. Это те люди, с которыми вы, собственно, будете делать тот или иной проект. И если проследить эволюцию того, как в проектных заявках менялся язык, мы можем увидеть вот эту вот разницу, да, опишите, там, я не знаю, проектную группу, да, опишите вашу проектную команду. Не знаю, тоже слышали вы или нет, очень удивительный человек, Мередит Белбин, профессор, психолог, его книги, несмотря на то, что были изданы больше 50 лет назад, до сих пор входят в топ-книги для менеджеров в самых разных странах, а, так вот, меридит Белбин а, доказал, он ввел а, такое понятие Аполло-синдром. Он доказал, что строить проектные группы имеет смысл по определенному принципу. Казалось бы, да, кто нам нужен в команду? В команду первое, что приходит или может прийти на ум, нам нужны умные, яркие, амбициозные люди. Да? А, то, что он 50 с лишним лет назад сделал, они отобрали 100 студентов университета, разбили их на группы в соответствии с результатами IQ-тестов. И в первую группу поместили 10 студентов с самым высоким IQ. И, соответственно, всем этим 10 группам давали определенного рода задания одинаковые, смотрели, кто из них, как, с какой скоростью, с какой эффективностью эти задания будет выполнять. И оказалось так, что по итогам группа, состоящая из самых умных, самых амбициозных, самых ярких студентов, ни разу не оказалась первой. Потому что ребята не умели работать вместе, и ребята вместо того, чтобы дополнять друг друга в команде, соревновались друг с другом, кто будет ярче, чье решение будет максимально интересным, правильным и так далее. И так далее. И, соответственно, вот этот эффект Аполло говорит о том, что нам в команде нужны люди самые разные, люди, чьи качества, профессиональные и личностные характеристики позволяют добиться синергетического эффекта, когда общее количество людей в команде, вот тут видите, один плюс один это больше, чем два. И, соответственно, у него тоже есть очень интересные книжки, я не буду вдаваться здесь в подробности, но очень порекомендую вам почитать, потому что мне в моей работе это помогает. Тогда, когда мы формируем проектную команду, нам очень важно, чтобы у нас в ней были самые разные люди, чтобы у нас в ней были исполнители, люди, которые а, имеют ресурс энергетический, психологический, знаниевый, очень педантично, шаг за шагом делать какие-то вещи, которые повторяются. Нам очень важно, чтобы у нас в команде были люди с аналитическим складом ума или то, что называется исследователи. Они могут быть гораздо менее чувствительными, они иногда могут казаться циниками, но у них очень хорошо работает логика. Они могут показать нам на любые гепы, на любые дыры в том, как мы думаем о том или ином явлении, о том или ином предмете. У нас должны быть э, генераторы идей, люди-инноваторы, для которых э, не существует слова невозможно, которые все время придумывают, подсматривают что-то новое, инициируют какие-то, на первый взгляд, может быть, завиральные идеи. Но при этом тогда, когда у нас есть э, исследователи, тогда, когда у нас есть люди, умеющие их приземлить, это качество тоже невероятно важно. И э, по моему опыту работы в, работы в, в той же сфере оценки да, можно привлечь э, миллион людей, которые будут невероятно прекрасными коммуникаторами. Они будут брать у вас изумительные интервью. Они тебе по итогам интервью пришлют сотни страниц транскрибированного текста но при этом у них, например, не будут пронумерованы страницы, или при этом они, например, не будут придерживаться структуры интервью-гайда, и проанализировать эти сотни страниц будет невозможно. И поэтому тогда, когда я начинаю заниматься оценкой по заказу и собираю команду, мне очень важно, чтобы у меня там были коммуникаторы, чтобы у меня там были люди, исполнителей, которые очень хорошо следят за графиком и вовремя могут предоставить результат работы. Мне очень важно, чтобы у меня были люди, которые умеют презентовать и сделать прекрасную презентацию и умеют аргументированно донести точку зрения независимых экспертов. И только вот такая комбинаторика, тогда когда мы умеем в одном коллективе сочетать самых разных людей, вот, вот это служит, на мой взгляд, ключевым условием успеха проекта. Вы можете сказать, что у нас не очень большой проект, у нас всего в проекте может быть будет 3 или 5 человек. Но даже тогда, когда у вас будет 3 или 5, имеет смысл подобрать людей таким образом, чтобы они были очень-очень разными. И я здесь тоже сошлюсь на опыт компании, в которой я работаю, на опыт IBM. Вы, наверное, слышали, что тоже тема, которая очень... Много и часто сейчас муссируются темы uh, diversity and inclusiveness, да, разнообразие и включенности. И для многих компаний это, это мода. А работая в IBM, я начинаю понимать, почему на самом деле это важно. Почему нам важно, чтобы у нас были очень молодые ребята и люди старшего возраста и преклонного возраста? Почему нам очень важно, чтобы были мужчины, женщины? Почему нам очень важно, чтобы были люди с самым разным бэкграундом и с PHD степенью, и люди, закончившие школу и так далее, и так далее? То есть полнейшее разнообразие. Потому что они, участвуя в проектах по созданию новых цифровых решений, привносит свое понимание и видение того, как это решение может работать для них. И это фактически залог успеха этого решения тогда, когда мы будем думать про его дистрибьюцию. И мне кажется, вот этот же принцип, он очень полезен может быть тогда, когда мы говорим про наши проекты. И здесь тоже вот э, профессор разделил не просто все роли на мотиваторов, исполнителей, педантов, но также прописал качество или основные характеристики каждого из них. Про ресурсы, про цели, про проблемы поговорили. Давайте теперь перейдем к описанию результатов проекта. Фактически то, ради чего мы проект и затевали. Если посмотреть на то примеры из реальных отчетов, которые коллеги сдают донорам самым разным, частным, корпоративным и так далее. Но что мы видим? Проект привел к улучшению физического и эмоционального состояния получателей медицинской помощи. Или в таком-то году нами было реализовано пять проектов, основными благополучателями стали ТЕТТО. Общее количество благополучателей составило более 2000 человек. Если вы откроете отчеты ежегодные, публичные, некоммерческих организаций, если вы откроете публичные отчеты по КСО многих компаний, зачастую описание результатов их вложений, оно вот таким образом и может выглядеть. Да? Сколько денег было собрано, роздано, сколько проектов поддержано, сколько благополучателей. В то время как людям, жертвующим деньги, время, если мы говорим про волонтеров, в то время как, в принципе, обществу очень интересно, потому что к некоммерческим организациям огромное количество вопросов, к благотворительным организациям, куда, собственно, выдеваете наши деньги, с каким эффектом. Им очень интересно и полезно было бы узнавать, как вот эти пять проектов, как эти две тысячи человек, которые в них участвовали, как на самом деле поменялась их жизнь, или что ими было сделано для того, чтобы поменялась жизнь тех, с кем они живут. И так далее, и так далее. То есть мы здесь говорим не просто про продуктовые вещи, да, не а, про уровень продуктивности или вовлеченности. Мы говорим про уровень изменений, которые происходят в голове, которые происходят в поведении и как результат после наших изменений в поведении происходят в нашем сообществе. А, термины, которыми имеет смысл пользоваться тогда, когда мы говорим про проектную деятельность и когда мы реализуем проект. Первое, да, вспоминайте логическую модель. У нас есть задача, под каждую из задач есть набор определенных активностей и под, соответственно, за каждой из этих активностей получается либо продукт, либо услуга. Да? А, примеры здесь, что может быть? Это может быть изданная книга, это если мы говорим про нашу с вами сегодняшнюю встречу, это будет презентация, сделанная под вас. Это если мы говорим, не знаю, про некоммерческие организации, которые оказывают консультации малообеспеченным семьям, мигрантам и так далее, и так далее. Это могут быть оказанные сами консультации. А при этом сами продукты, как здесь написано, сами продукты или услуги сами по себе о результативности говорить могут, в общем, мало что. Скорее они могут говорить о продуктивности сотрудников, если, например, мы ставим себе цель, что в рамках нашего проекта наша проектная команда разработает, ну, скажем, не знаю, разработает три обучающих программы. Вот эта продуктивность, либо на эти три обучающие программы придет как минимум 75 человек. Это все еще не про результаты, это все еще про продукты и услуги. Если же говорить про результаты, то это те изменения, которые случаются после того, как услуга была оказана. И, например, если люди приходят на какой-то тренинг, то, соответственно, примером результата будет изменившееся их понимание о той или иной ситуации, о той или иной проблеме, о той или иной сфере деятельности, их изменившееся понимание. Если мы говорим, что это был мастер-класс достаточно продолжительный, мы можем говорить, что помимо новых знаний, они получают новые навыки, которыми они могут пользоваться после того, как заканчивается тренинг. Здесь, если мы, например, говорим про тренинг по фандрайзингу, Результатом у нас может быть диверсифицированные источники финансирования. После того, как сотрудники пришли на тренинг, его отслушали, вернулись в организацию, стали применять полученные соответственно, знания и навыки, писать новые заявки на гранты, и источники финансирования в учреждении или в организации диверсифицировались. Вот здесь даны примеры. Например, 6 визитов медсестры к молодым мамам новорожденных детей – это продукт или услуга. А то, что мамы получают другой уровень знаний, понимания и, соответственно, другой опыт и другую практику общения со своим новорожденным ребенком, то, что их навыки становятся более адекватными соответственно, обращение с ребенком становится другим – это уже результат того, что эта услуга была им оказана. Фактически, если дальше размышлять в проектной логике, то все наши результаты могут делиться на несколько групп. То, что мы с вами можем видеть и видим, как правило, в рамках наших проектов, это краткосрочные или немедленные результаты. Это вот как раз появившиеся навыки, изменившиеся практики и так далее. И так далее. На протяжении какого-то времени, после того, как, например, мы с этого тренинга вернулись в свою организацию и пишем проектную заявку, да, тот факт, что наша проектная заявка выиграла, может быть промежуточным результатом этого тренинга. И, соответственно, после промежуточного результата, еще на каком-то отдалении, еще с истечением какого-то времени, случаются отдаленные или долгосрочные результаты. Тоже пример из практики крупной компании, которая занимается поддержкой культуры. Поддержкой культуры и с очень серьезным фокусом на музеях. Для них очень важно, чтобы в рамках их корпоративной социальной ответственности в российских регионах поменялось практика посещения музеев. Если раньше мы в музеи ходили, и может быть сейчас в каких-то городах и в каких-то музеях есть практика, что мы приходим и мы исключительно смотрим на картину или на выставку, никаким образом не взаимодействуя с этой экспозицией. Для них было очень важно, чтобы эта практика поменялась, чтобы выставки становились интерактивными, потому что по их гипотезе, вот эта интерактивность, она должна была бы сделать музеи такими центрами притяжения культуры в их э, городах присутствия. И, соответственно, что они делали, что они определили для себя в качестве немедленных результатов? Это определенное количество новых интерактивных выставок, которые открылись в музеях при их поддержке. Им очень было важно, чтобы помимо открытия интерактивных выставок сотрудники музеев обучались фандрайзингу и проектному управлению, потому что именно эти навыки и знания позволяют им привлекать дополнительные средства, необходимые для открытия интерактивных выставок. И им было очень важно, чтобы те продукты, услуги, которые они собирают где-то по, там, я не знаю, небольшим деревням, поселениям, чтобы э, эти рецепты приготовления традиционных блюд, чтобы они не остались лежать в музее в каких-то книгах в фолиантах. А для того, чтобы это можно было дальше передать в образовательные учреждения. И, соответственно, для себя они продуктом увидели 7 новых образовательных продуктов для средних образовательных школ. Например, на уроках технологий, как э, обучить девочек, как готовить калитки, да, традиционное карельское блюдо. Вот это все зафиксировано было как немедленный результат. Если говорить про отсроченные, то это э, тот факт, что на определенный процент увеличилось в силу того, что были новые интерактивные выставки, увеличилось количество посетителей музеев. Это то, что программы школ обогатились новыми модулями, которые школы взяли из музеев и начали действительно учить девочек, как делать то или иное блюдо или что-то еще. Это то, что музей стал гораздо чаще выигрывать в грантовых конкурсах. И то, что музейные площадки стали значительно чаще, но ну, здесь написано вдвое чаще использоваться для проведения значимых для города событий. Вот такая логика изложения, она позволяет увидеть, что зачем следует, да? увидеть и, соответственно, на протяжении реализации проекта отслеживать а, то ли у нас количество выставок, а, то ли у нас тот ли процент сотрудников обучается и насколько результативно они обучаются, потому что у нас есть возможность отследить насколько своевременно а, это дает такой возврат на инвестиции. Лен, скажите мне, пожалуйста. Ирина, а... есть вопрос. Да, да, вопрос да. Вот как раз появился вопрос. Елена Воробьева задает, при написании заявки мы прописываем отсроченные результаты или немедленные тоже надо отражать? Отсроченные результаты прописать всегда гораздо сложнее. Донор, как правило, удовлетворяется немедленными результатами. Если вы можете доанализировать, как ваши немедленные результаты приведут потом еще и к отсроченному, это безусловно имеет смысл сделать. Но смотрите, здесь надо быть еще очень хорошим экспертом в своей программной области, потому что результатом мы можем нафантазировать и прописать, но ведь донор вас попросит к этому результату в итоге прописать еще и метрику, задав вам вопрос, как вы будете измерять и где у вас будут объективные данные, что результат Имел место быть. Да. И еще есть вопрос от Катину Лукьяновой: как эти результаты определить, если проект еще в разработке? Прекрасный вопрос. Отсылаю вас, отсылаю вас к дереву проблем, потому mm -hmm. что из дерева проблем, если его переворачивать наоборот, дерево проблем превращается в дерево результатов. И э, та техника, с которой вы знакомились техника дизайн мышления она тоже может быть невероятно полезна, потому что работая с ней, разговаривая с потенциальными благополучателями, это как раз тот момент, когда вы из них можете вытянуть видение этих самых результатов. Они, безусловно, вам на профессиональном языке их не сформулируют, но они помогут вам нащупать те болевые точки, ответы на которые для них невероятно важны. То есть из анализа проблем, если отвечать коротко. Еще есть вопросы? Пока нет письменных. Спасибо. Ок. Идем дальше. Мы поставили с вами цель, задачи. У нас есть логическая модель проекта. Мы понимаем, каким образом мы будем его достигать, каких результатов будем достигать. И дальше... Настает момент, когда многие из нас впадают в ступор, потому что дальше донор говорит, а теперь расскажи мне про метрики, теперь, пожалуйста, расскажи мне, как, собственно, ты будешь отслеживать да, весь этот твой годовой, полугодовой, пятигодовой ход реализации проекта. И здесь приходит момент, когда нам надо подумать про систему мониторинга. На самом деле, как бы сложно это ни звучало, это не вот то, что опять по-английски простите, называется не rocket science, да? это не, не суперсложная вещь. Если понимать, из чего она формируется. И если понимать, что мониторинг, ну, логично предположить, да, он отвечать должен на вопрос, как у нас собственно идут дела в проекте. Вовремя, не вовремя. Есть ли ресурсы, нет ли ресурсов. Выполняем план, не выполняем план. Удовлетворяет ли качество услуги, если у нас проект про услуги а, наших благополучателей или не удовлетворяет. И так далее, и так далее. То есть это текущие вещи, и нам мониторинг нужен для того, чтобы своевременно справляться с проблемами и своевременно измерять температуру. Но ну, это как утром в больнице я давно лежала, но мне кажется, и сейчас есть ситуация, когда вам утром измеряют температуру, чтобы понимать, как идут дела. Да? Очень часто мониторинг и оценку путают. И я здесь хочу вам показать, в чем они на самом деле различаются. Мониторинг как идут дела, основной вопрос оценки, ну и что, почему. Почему мы не достигли результатов? Какие факторы на это повлияли? Как проект у нас повлиял на, я не знаю, на ту или иную целевую группу или не повлиял? И так далее, и так далее. То есть оценка задает глубинные вопросы, ответы на которые у нас не появляются в ходе мониторинга. Я очень часто сталкиваюсь с ситуацией, когда меня приглашают оценить тот или иной проект, но при этом у людей есть достаточно такая стройная, хорошая система мониторинга, и мне говорят, Ир, нам надо, чтобы ты оценила и сказал, достигли мы целей проекта или не достигли. И мой встречный вопрос, что, ребята, если у вас есть система мониторинга, если у вас есть система отчетности, если вы видите, что результаты были достигнуты, вы зачем приглашаете независимого оценщика? И очень часто мы говорим, что какой вопрос, такой ответ. Мне, конечно, не тяжело, собрав все эти документы, еще раз опросить людей, собрать их мнение и сказать, что да, цель достигнута. Но, в принципе, это будет задача мониторинга. И, пожалуйста, тоже имейте это в виду. Даже в ситуации, когда сейчас доноры начинают понимать, что средства на оценку важны, и они начинают давать эти деньги, если у вас есть такого рода средства, пожалуйста, будьте очень... Аккуратно и вдумчиво с формулированием вопросов оценки для того, чтобы это упражнение принесло вам максимальную пользу. Возвращаясь к системе мониторинга, логика, в которой мы с вами должны работать. Да как это все выстраивается? Сначала мы с вами должны определить те основные характеристики, которые нам надо отслеживать. И очень часто, неважно, мы говорим про крупный частный фонд какого-нибудь очень богатого человека, мы говорим про проект небольшой некоммерческой организации, мы все всегда работаем в ситуации нехватки ресурсов. И очень часто так бывает, что все характеристики проекта отследить А, либо невозможно, либо Б, это крайне дорого. Поэтому первая рекомендация. Вам надо для себя определить критические характеристики, которые надо отслеживать, и неотслеживание которых может привести к беде. После того, как эти характеристики определены, вы выбираете метрики или индикаторы, то есть то, с помощью чего вы будете измерять. Например, длина измеряется в метрах, сантиметрах, километрах и так далее. Мы дальше про это тоже чуть подробнее поговорим. Нам очень важно понять, из каких источников вы эту информацию будете собирать, потому что Например, кто-то говорит, если у меня крупный проект, я буду отслеживать, что будут о нас печатать в средствах массовой информации. Но это скорее будет говорить о том, насколько у вас хорошо простроена пиар-компания, а не о том, насколько удовлетворены ваши клиенты или нет. Кто-то может говорить, что я буду делать глубинные интервью, но при этом надо помнить, что глубинные интервью – штука невероятно дорогая и затратная по времени. Поэтому выбор методов сбора информации, он очень критичен и, по, и, вернее, и для ваших трудозатрат, и для вашего бюджета. Важно понять, как часто нам надо собирать ту или иную информацию. Если, например, речь идет про уровень удовлетворенности, и проект у нас реализуется в течение 12 месяцев, то навряд ли нам поможет, если мы эту информацию будем собирать раз или два. Наверное, нам этот фактор важен на протяжении всего проекта, чтобы вовремя уметь отловить, может быть, какие-то не самые адекватные моменты в том, как мы эти услуги оказываем. Важно понять… Как мы будем эту информацию обрабатывать? Если у нас, например, опросные формы, то, может быть, мы будем использовать Google Chrome. Может быть, нам понадобится, если мы говорим про большой массивный проект программы SPSS. Может быть, нам понадобятся какие-то другие девайсы, устройства или решения, которые будут помогать обрабатывать значительное количество качественной информации и так далее. И так далее. И это тоже все отражается на бюджете проекта. Следующий момент очень важный. А как мы, собственно, собираемся использовать данные этого мониторинга? Потому что они могут прийти ко мне, как к проектному менеджеру, я со всем этим ознакомлюсь, и положу это, там, я не знаю, под стекло или в стол. Очень важно понимать, как у вас отстроена система принятия решений. И если вы видите, что где-то что-то пробуксовывает, как, с кем вы будете говорить и кто находится на этой позиции принятия решений, чтобы что-то в проекте су-настроить, до-настроить и, и так далее. Ну и ответив на первые восемь вопросов, у вас должно появиться ясное представление о том, сколько вам это нечеловеческое счастье будет стоить. Вот форма мониторинга проекта, которую зачастую используют крупные доноры, тоже, на мой взгляд, достаточно логичная. Такое своего рода продолжение логической модели, когда вы прописываете под каждую из задач продукты и результаты, под каждый продукт или результат вы даете свой измеритель, вы пишете, какой у вас план, если мы, например, говорим про годичный проект. Какой у вас есть план на первое полугодие, какой есть план на второе полугодие. И если вы решаете отслеживать это каждые 6 месяцев, то к плану вы, соответственно, пишете факт. Если вы отслеживаете раз в 3 месяца, соответственно, у вас какие-то квартальные цифры здесь появляются. У вас здесь есть источник информации, периодичность сбора и так, далее, и так далее. И фактически на двух страницах у вас появляется система контроля за тем, как у вас идут дела. И появляется видение того, сколько вам это будет стоить, и с кого в конечном итоге имеет смысл спрашивать, кто будет держателем той информации, которая говорит о качестве проекта. Про индикаторы, да, вот про ту колонку, которая стоит за результатами и за продуктами. Очень часто тоже мы можем до сих пор встретить в руководствах и в заявках доноров, что, пожалуйста, опишите качественные и количественные показатели эффективности. И вот здесь, я как уже сказала, я вам в конце дам список литературы, мне кажется, имеет смысл тоже выстроить свое мышление и понимать, во-первых, что индикаторы это количественные звери, метрики, ну как бы, от, как бы в корне измерять метрикс, да, KPIs, это все количественные вещи, которые нам помогают отслеживать своевременность достижения чего-то. А вот качественными у нас могут быть изменения. Изменения в поведении, изменения в голове, изменения в сообществе и так, далее, и так далее. Но в любом случае, чтобы понять, что качественное изменение имело место быть и что оно стабильно, устойчиво и происходит благодаря нашему влиянию или вмешательству, вы будете пользоваться индикаторами или метриками, которые имеют количественный характер. А вот здесь есть вопросы какие-то или непонимание какое-то? Идем дальше. Что чаще всего люди отслеживают или что имеет смысл отслеживать? А говорюсь еще раз. У нас не стоит задачи померить все и вся, потому что это невероятно долго и дорого. Вы должны, как автор проекта или как проектная команда, определиться, что вам важно. Вы можете отслеживать деятельность, вы можете отслеживать продуктивность команды, вы можете отслеживать то, насколько нравится, не нравится, насколько удовлетворены или не удовлетворены ваши благополучателям, вашим взаимодействием с ними. Вы можете отслеживать результативность или, по-другому, достижение тех целей, которые вы ставили перед собой, либо вы можете отслеживать эффективность. И вот здесь мы с четвертым и с пятым пунктом попадаем тоже в определенную ловушку, потому что в принципе вся вот эта весь менталитет и технология идет к нам из англоязычной среды, и на английском это звучит эффективность. Да, и под «эффективность» коллеги имеют в виду как раз результативность, достижения или недостижение результата. А под тем, что мы здесь пятым пунктом пишем «эффективность», они имеют в виду «кост-эффективность». То, насколько вложенные деньги приносят вам отдачу, неважно, как бы в возврате денежном, возврате социального капитала и так, далее, и так далее. Поэтому здесь вам для себя имеет смысл тоже различать. Если это не ваш внутренний продукт, не ваша внутренняя заявка, которую вы внутри организации сами составляете, потом а, привлекаете частные пожертвования. Если это то те вопросы, на которые вас просит ответить донор, то имеет смысл прояснить, что донор имеет в виду для себя и под результативностью, и под эффективностью. Потому что, в общем, чего греха таить, путаница до сих пор в донорском сообществе с этими двумя понятиями идет очень большая. В чем можно это все нечеловеческое счастье отслеживать? И продуктивность, и результативность, и уровень удовлетворенности. Это могут быть абсолютные числа. Например, если мы говорим про образовательную платформу, например, с меня спрашивают, что Ира, как, сколько у тебя будет пользователей к концу 2021 года? И я говорю, что к концу 2021 года у меня будет 3,5 тысячи пользователей. Это абсолютное число. А если мне говорят, что Ира, хорошо, скажи мне, пожалуйста, а процент активных пользователей, то есть людей, которые проводят на образовательной платформе не менее трех часов в неделю, какой у тебя будет? То есть здесь я измеряю в процентах, потому что сказать, что о, это будет 500 человек. В начале года у меня было 500 пользователей, в конце года половиной тысячи. То есть абсолютное число здесь вообще ни о чем не свидетельствует. Да? Процент здесь будет а, намного конгруентнее, намного правильнее а, им воспользоваться. А, это могут быть индексы. А, и про индексы на самом деле я тоже очень эту тему люблю. Индекс – штука с одной стороны сложная, с другой стороны невероятно интересная. Индекс это сложный показатель, который сконструирован из либо абсолютных чисел, либо из процентов. Я в качестве примера вам тоже приведу ситуацию, в которой это имеет смысл использовать и как это конструируется. Я в свое время работала в крупном просветительском фонде, очень нашего состоятельного гражданина. А, и ему невероятно нравилось инвестировать в просветительские программы. Но при этом, как человек из бизнеса, он был невероятно занятой, располагал не очень большим объемом времени. И тогда, когда мы к нему приходили на совет директоров с большими фолиантами, расписывая все наши ключевые показатели эффективности, он говорил: что э, я не буду читать столько страниц. Я хочу, чтобы вы пришли ко мне с пятью показателями. И глядя в эти показатели, в их изменениях, я должен понимать. Как вы работаете? И, соответственно, рассказывать ему про то, сколько какой процент проектов достиг поставленной цели, какое количество регионов, благополучателей, образовательных продуктов. Это все для него было нудным, непонятным и так далее. И, так далее. и тогда мы взяли самые основные характеристики из той просветительской деятельности, которую мы осуществляли. Взвесили каждый из них, то есть а, приписали, что, например, а, процент проектов, достигших поставленной цели, имел вес там, а, от единицы 0,5. Да? Количество регионов, в которых реализуется наш проект, а, был менее значительным, поэтому был 0,1 и, и так далее. То есть мы набрали характеристики важные для себя, их взвесили и сконструировали индекс, который получил название индекс эффективности просветительской деятельности. Шеков вполне это удовлетворил. О чем этот урок? Этот урок о том, что индексы подходят к, скорее к крупным проектам и к программам, но при этом индексы – вещи, достаточно завораживающие внешнюю публику и рассказывающие им интересную историю. Если надо привлечь внимание к своему проекту, то можно подумать об использовании индексов так же как у целей, у результатов и у самих метрик есть вот этот стандартный набор параметров, которым надо соответствовать. То, что они должны быть по-английски smart, да, специфичные, измеряемые, доступные, уместные и своевременные. Я думаю, вы тоже неоднократно про это слышали, но может быть слышали чуть меньше, что в дополнение… К этим вещам есть еще требования, которые не очень часто озвучиваются, но два, на мой взгляд, очень важных в некоммерческих проектах. Это то, что стоимость сбора информации и использования этой метрики, она должна быть тоже целесообразной, она не должна превышать стоимость проекта, потому что собирать статистическую информацию о том, как, изменилось умонастроение людей, вырос их патриотизм и так далее, и так далее. это будет стоить бешеных денег, это неразумно. Это первый момент. То есть быть экономически обоснованными. И второй очень важный момент. Метрики не должны толкать людей на нежелательное поведение. Поведение тогда, когда ради определенного количества палочек мы начинаем подгон своих действий и вместо качественного оказания услуг начинаем заниматься профанацией. Вот эти две вещи, мне кажется, помнить очень-очень важно. Следующий сегмент системы мониторинга это то, откуда мы, собственно, собираемся брать информацию. И здесь тоже можно читать отдельный большой курс про методы сбора и анализа информации. Я очень кратко остановлюсь и скажу, что должно быть понимание, что если для нас очень важна глубинная детальная информация, то мы, скорее всего, будем отдавать предпочтение интервью фокус-группам, вот таким вещам, которые эту информацию помогают нам из людей вытащить. Если нам важно показать покрытие, например, у нас была образовательная программа, там, я не знаю, для ребят в средней школе, и эта программа была нацелена там, не знаю, на повышение, например, успеваемости, то тогда, конечно, мы можем использовать количественную информацию, либо опросив их, либо посмотрев, там, я не знаю, данные тестов и так далее, и так далее. Нам очень важно вместе с тем понимать, где находится эта информация. Потому что одно дело, когда речь идет про файлы, про статьи, про отчеты. Совсем другое дело, когда речь идет про людей, с которыми необходимо коммуницировать. Это требует других временных и трудозатрат на вытаскивание этой информации из людей. И третий краеугольный вопрос вопрос. Это какие ресурсы у нас есть для того, чтобы эту информацию из файлов, из людей, из отчетов вытащить. Если у нас необходимая экспертиза, можем ли, если у нас этой экспертизы нет, может быть, мы привлечь пробона людей, которые умеют это делать, либо, может быть, не пробона, но у нас есть бюджет, чтобы людям заплатить, и они эту информацию собрали и для нас проанализировали, помогли нам, сориентироваться в том или ином развитии событий. Если вы знаете ответы на три эти вопросы, то, соответственно, проблем с тем, чтобы дописать все, что касается системы мониторинга, у вас не должно возникнуть, потому что вы уже прописали себе продукты и результаты, вы к ним скомпоновали метрики, опять-таки без фанатизма, понимая, что все измерять не нужно и невозможно, вы сориентировались, как часто вы эту информацию будете собирать и из каких источников, собственно, вы эту информацию планируете собирать. И в завершении еще два небольших раздела про оценку проектов и про коммуникацию. Давайте начну с оценки. И здесь тоже, если не вдаваться очень глубоко, каждому жизненному этапу проекта соответствует свой вид оценки. И мы с вами сказали, что тогда, когда у нас есть проектная идея, мы задумываемся, какую, вид, какую форму реализации этой идеи могла бы приобрести, имеет смысл сделать оценку потребностей. В нашей ситуации дизайн-тенкинг-сессия вполне себе может быть хорошей аналогией этому виду оценки. Тогда, когда у нас есть понимание того, что из себя будет представлять наш проект, какие характеристики мы, собственно, собираемся отслеживать, вот в этот момент имеет смысл сделать оценку исходной ситуации. Если у нас проект идет очень длительный или на большой территории, мы можем говорить про оценку процесса, чтобы не упустить какие-то важные моменты, которые, может быть, не всегда будут очевидны в системе мониторинга. В конце проекта может быть, а может и не быть, оценка результативности и оценка социального воздействия. Я здесь хочу более подробно остановиться на оценке исходной ситуации. Почему? Потому что очень часто, когда мы читаем с вами цели, наших проектов мы видим декларации – увеличить, углубить, улучшить и так далее. И, так далее да? и в конце, когда проект реализован, и мы о нем либо рассказываем в наших ежегодных отчетах, либо делимся с головной организацией, либо с донором, у них встает логичный вопрос а – на сколько процентов, во сколько раз и так, далее, и так далее. То есть нам в любом случае, если мы про углубить, расширить и так далее – нам нужна точка отсчета. И вот эта точка отсчета, она должна быть зафиксирована тогда, когда мы знаем, какие характеристики отслеживаем. Соответственно, мы измеряем, в каком виде и в каком статусе они находятся до того, как начались наши все активные действия по проекту. И, наверное, еще одна вещь, про которую скажу, это именно тот компонент, которые мы чаще всего не делаем. И, соответственно, потом очень интересно слушать коллег на круглых столах, форумах, конференциях и так далее, и так далее в разных окружениях, когда они рассказывают, как здорово у них все получилось сделать. Как, например, коллеги, построившие Ледовый дворец в одном из городов присутствия, стали рассказывать, насколько улучшился уровень, вернее, снизился уровень заболеваемости ОРВИ среди вот такой-то категории населения, но при этом замеров, как это было, они сделать не потрудились, хотя в принципе уровень заболеваемости штука достаточно легко отслеживаемая, да? У вас есть там горздрав отдел или раньше по крайней мере они были, есть информация, это же про пропуски в школах и так далее, и так далее. Самое главное задуматься, где вы будете брать эту информацию и в какой момент вы будете это делать. Очень важно про это не забывать. Многие из наших проектов имеют компонент обучающие программы. А, обучающие программы и оценка и мониторинг их обычно начинаются и заканчиваются количеством обученных, количеством часов, которые люди провели на тренинге. Хотя на самом деле здесь а, это прям проект в проекте, и здесь тоже можно подходить очень продуманно и шаг за шагом отслеживать. Да? А, как люди реагируют на тренинг? Например, Хорошая ли была у нас с вами связь? Нормальный ли у нас был с вами звук? Картинка. Если мы с вами работали в офлайн и выезжали куда-то за город, да, опять-таки, насколько вам было комфортно узнавать какие-то новые вещи в той среде, которую для вас подготовили организаторы? Насколько ясен, понятен для вас был лектор? То есть вот этот первый уровень. Следующий уровень. Те знания и умения, которые вы получили. Это можно отслеживать, например, тестами. И очень часто так делают, что прошла образовательная программа, пожалуйста, сдайте тест. В школах так, мы знаем, часто делают. Да? После того, как тренинг прошел, вы протестировали, сказали, что да, знания в голове остались. И, соответственно, вы возвращаетесь домой и пытаетесь использовать эти знания на практике. Вот вам, пожалуйста, следующий уровень, и это уже отсроченные результаты. И после того, как вы вернулись домой, вы эти знания использовали, как наличие результатов от использования этих знаний помогают вам изменить вашу организацию, ее восприятие и ее роль в том сообществе, в котором организация живет. Вот вам, пожалуйста, шаг за шагом. Все уровни оценки. И здесь тоже рекомендованы методы сбора информации под каждый из них, начиная от анкеты и заканчивая интервью с получателями услуг. И в завершении, тоже поделюсь с вами опытом. Я не маркетолог, не пиарщик, но то, с чем мне пришлось столкнуться, да, информирование о проекте и о его результатах. Здесь очень важно помнить, что целевые аудитории, с которыми мы работаем, имеют свою специфику восприятия, так же, как свою специфику восприятия имеют наши текущие и потенциальные партнеры. И, соответственно, если нам важно, чтобы они были проинформированы о результатах, а мне кажется, это всегда очень важно, потому что в плане благополучателей и текущих, и потенциальных рассказать о том, какое хорошее дело вы делаете, это значит умело рассказать, это значит привлечь еще больше благополучателей. То же самое с партнерами. Рассказать на их языке, получить больше ресурсов, обеспечив большую устойчивость. С чем мы столкнулись? Наша прекрасная образовательная платформа. Мы разрабатываем стратегию информационную, как ее продвигать и мы идем по нашему традиционному пути. Что нам важно? Нам важно, например, время в прайм-тайм, чтобы нас увидели в новостной утренней программе, в вечерней программе. Нам важно, чтобы это были крупные медийные издания, которые про нас расскажут. Мы инвестируем в это свои ресурсы, деньги, время. И что мы видим в итоге? Мы видим в итоге, что прирост пользователей, а пользователи у нас – это молодые люди, это первая категория. Вторая категория – это те, кто обучает молодых людей, что у нас прирост оказывается мизерным. Почему? Потому что они не пользуются этими каналами информации, потому что для них гораздо важнее TikTok, YouTube даже не Facebook и не ВКонтакте. И, соответственно, мы переделываем всю свою информационную стратегию, мы переделываем свои внутренние правила для того, чтобы начать создавать эти продукты. Но так как мы сами пользователями этих каналов не являемся, мы начинаем понимать, что для них важно, не когда Ирогард придет и расскажет, какая прекрасная платформа. Для них очень важно, когда Вася Петров, которому 18 лет, Придет и за одну минуту в ТикТоке расскажет, как его, эта платформа поменяла его восприятие той или иной технологии или той или иной области. И, соответственно, понимание специфики того, как с информацией работают ваши благополучатели. Вот это, наверное, главный совет, который я вам дам, если вы задумываетесь про стратегию информационной поддержки вашего проекта. Да, а у вас в проектах категории людей очень-очень разные. И люди старшего возраста, это и женщины молодые и девочки молодые и женщины 45 плюс и все из них поверьте мне варятся в самых разных информационных средах и в качестве бонуса тоже это те ресурсы с теми линками на которые я очень рекомендую вам при наличии желаний и времени сходить и в первую очередь конечно на сайт специалистов по оценке программы «Политик», потому что там э, размещена информация не только и не столько по оценке, сколько и по проектному управлению. И, на мой взгляд, это самый, наверное, крупный на сегодняшний день знаниевый ресурс э, в этой области на русском языке. И дальше э, ресурсы коллег, которые развивают эту область, но ну, уже по своим специфичным направлениям, по доказательным практикам э, в сфере детства и так далее, и так далее. И самое последнее, это как раз вот та платформа, о которой я вам говорила. Почему ее даю здесь? Потому что помимо цифровых знаний и навыков, мы делали ее и для оттачивания того, что называется soft skills. Здесь есть и то же самое проектное управление, здесь есть критическое мышление, управление временем, работа в команде и так далее. И так далее. То есть все те навыки, без которых в условиях нынешней экономики, неважно, в каком секторе вы работаете, некоммерческом, коммерческом или государственном, то есть те навыки, без которых проект успешным и ваша деятельность успешной, ну, будет навряд ли. Поэтому, если будет время, желание и возможность, тоже можно... Воспользоваться этим ресурсом. Все то, что я перечислила и выше на предыдущем слайде. И на этом это все абсолютно бесплатно. 24 часа в сутки к вашим услугам. Вот здесь я пламенную речь свою закончу и остановлю презентацию. Спасибо, Ирина, огромное. Вот есть тут же вопрос. Какие фонды вы посоветуете для небольших проектов, небольшой команды из двух-трех человек? Екатерина Лукианова, вопрос. Здесь я вам очень советую ориентироваться не на размер команды, а на ту проблемную область, в которой вы работаете. Потому что есть фонды, например, которые занимаются адресной поддержкой. Я знаю, что сейчас, например, коллеги... Работают с Эльдорадой, с магазинами, которые с большими компаниями, которые готовы предоставить, например, свою технику малоимущим. Да. Тут mm -hmm. вот не важно, сколько у вас человек в команде. Есть прекрасный фонд Потанина, который во время пандемии раздавал не небольшим некоммерческим организациям деньги на институциональную поддержку, на то, чтобы они выросли в большие. Отталкивайтесь от проблемной области. И тоже очень важный совет. Прежде чем вы будете писать в любой фонд или в любую компанию, сделайте домашние задания, посмотрите на их годовой отчет. Чтобы не получалось так, как у меня, я каждое утро перебираю почту и вижу тонны писем, когда меня просят сделать вещи, которые мы не можем и не умеем делать. Спасибо, спасибо за ответ. И, и вопрос уже неоднократно задавали девочки, э, будет ли презентация? Для Конечно, нас? Да. Да. Спасибо огромное, потому что материал уникальный, на самом деле очень хорошо сконцентрированный, выстроенный, но темп был достаточно высокий и требуется еще переработка, переосмысление и проникновение в материал. Спасибо огромное. Девочки да, пишут вопросы, может ли быть проект долгосрочным. Конечно, может. Конечно, может, да. Здесь Конечно. все зависит от того, какую цель выставить. Ну, как бы напоить лошадь, навряд ли он будет долгосрочным. Да? Или если, Катя, это лично нам вопрос, да, организатором и руководителем программы, то наш проект может быть до конца текущего года, доли не может быть потому что мы дадим вам возможность реализовать проекты да, вот в течение 2021 года. Может, Может да, ли один да. и тот же проект повторяться через какое-то время? Смотрите, смотря где повторяться, если одна и та же организация начинает это повторять, да, ту же самую технологию, то фактически, как правило, это становится ее уставной деятельностью. Если же организация что-то отпилотировала, и этой технологией она готова поделиться или организация большая и дальше ее тиражировать в другой регион или на другую целевую группу, то почему нет? Да, конечно, может. Это является показателем того, что… Команда работала не совсем результативно, а если получается проектная деятельность, нуждается в пролонгации. А если вы проект... имеете в виду, если к тому сроку, который планировался, результаты не были достигнуты? Нет, если результаты были достигнуты и затем снова проект повторяется. А, допустим, на одной территории? И... Нет, это абсолютно не свидетельствует о, о том, что они были нерезультативны. Я вам приведу пример. Например, практики сопровождаемого трудоустройства. Да, то, что, например, фонд Рауль делает в Санкт-Петербурге. Они сначала это обкатали, они набили шишек, они выучили все уроки, подкрутили все, что надо было подкрутить. И сейчас они это делают ну, в общем, на регулярной основе и у себя в Санкт-Петербурге, и делясь с другими регионами. Но просто сейчас для них проектом становится другое. Для них проектом становится репликация в другие регионы. А тут у них это становится не проектом, а текущей деятельностью. Все, спасибо, я услышала. Спасибо большое. <свят> то есть правильно ли я понимаю, Ирина, если проект становится текущей деятельностью, то… Это уже это... не может быть некоммерческой организацией? Почему нет. нет? Нет. Это может быть, конечно, некоммерческой организацией. Это значит, что вы обкатали технологию, вы поняли, как она работает, вы ее докрутили и дальше вы можете оказывать эту услугу. И больше того, даже будучи некоммерческой организацией, вы можете брать за это деньги. Самое главное наше отличие коммерческих от некоммерческих, что в некоммерческих эти деньги не могут делиться между учредителями. Они должны пускаться дальше на развитие организации. Хорошо, спасибо. Можно я голосом спрошу? Конечно. А я правильно поняла, что сейчас вот вся речь, да, как заявку оформить, это была для некоммерческих проектов. То есть если проект изначально коммерческий или там делается да, ИП, то, ну, в общем, как, просто как это соотнести? Для какой формы это возможно? А, на самом деле это можно использовать в большой степени, я бы сказала, процентов на 75%. То, что я вам рассказывала для некоммерческих организаций, это можно использовать и для ИПшек. И для коммерческих проектов, потому что основы управления проектами, да, ну, подбирать команду для коммерческих организаций вы будете ровно по тому же принципу, что и для некоммерческих организаций. Систему мониторинга вы будете отстраивать тоже так же. Мне просто кажется, что в коммерческих это будет еще жестче, потому что там есть инвестор, который понимает, сколько денег вложил и какой возврат денег он хочет на то, что было вложено. Тогда как к донору вы можете ну, просто отчитаться, да? ну, как бы, ну не полетело и не полетело, ну не дадут в следующий раз день. Поняла, спасибо. Угу. А девочки, задавайте вопросы, пока у нас действительно уникальный специалисты, и эксперт. Эээ, да. Еще кто-то? Я вам очень советую попробовать угу. руками. Вот та проектная идея, да. которая у вас есть, у вас будет презентация. Пройдя по слайдам, попробуйте сделать логическую модель. Да? Вы и автор, и судья. Тут, в общем, никто не может сказать правильно, неправильно. Но даже тогда, когда вы начнете выстраивать логику между задачами, между деятельностью, между результатами, мне кажется, это поможет восполнить определенные пробелы, если они у вас будут. Да. Это очень увлекательное путешествие, на самом деле. Э, да, и скрупулезное. Наш следующий этап как раз и будет состоять в том, что мы разделимся на малые группы, и вот до следующей встречи наших малых групп девочки попробуют пройти этот путь. Да. Мы, конечно же, и презентацию девочки всем отправим, и запись дадим еще раз послушать. Да. И, может быть, на... мы еще раз к вам обратимся, если у нас накопится много вопросов. Договорились. Спасибо большое. Спасибо еще раз. Всего вам. Самого доброго. И до встреч. Хочется надеяться до встречи. Спасибо большое, коллеги, за приглашение. И полезное, Удачи. Действительно. Спасибо.